Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Очередные изменения подводных лодок Информации здесь ну, достаточно немало Сейчас будем это читать Также сегодня изменения тестовых кораблей И что я думаю гораздо важнее, это балансные изменения кораблей То есть это изменение кораблей тех, которые у нас уже есть в игре Да, одно дело, когда корабли на тесте, там их как-то донастраивают, что-то где-то прибавляют, убавляют, это не важно, да, их в игре еще нету, а вот которые у нас уже, да, тем более которые есть в наличии, вот это очень <laughs> и очень важно, я считаю, но сейчас тоже это все мы прочитаем, посмотрим какие корабли и как будут меняться, сначала начнем с самого главного, это подводные лодки Читаю. Сначала а, тестирование арендных подводных лодок в случайных боях на основном сервере прошло две недели. И мы хотим поделиться дальнейшими шагами обсудить вашу обратную связь. Изменения описаны ниже. Разработчики планируют ввести уже в следующем обновлении, которое у нас будет под индексом 0.10.10. Да, ну интересно, кто, у кого какие вообще впечатления от подводных лодок, я если... Ну, Сыграл всего один бой на десятом уровне, получается, и все Ну и в бою, в рандоме, как-то особо их не замечал <laughs> Ну, не знаю, да, максимум, по-моему, их, да, две штуки Ну, больше я не видел Ну, один раз мне в бою... Доставило очень большое неудобство Подводная лодка, но там в совокупности Вместе с эсминцем так получилось И то, при том, я был не на линкоре Был на крейсере, на минотавре С одной стороны получилось у меня подводная лодка С другой стороны эсминец И вот так они дружно по мне торпеды кидали Я там как мог уворачивался Ну, что-то там поиграть, короче, вообще не дали В общем, ну, не знаю День на линкоре, конечно, если остаться в одиночку на фланге, подводная лодка тебя без проблем будет кошмарить, ничего ты там своими глубоководными бомбами ей особо не сделаешь. Да, обнаружить ее нереально. Ну, по крайней мере, если подводная лодка вешает на тебя импульс, хотя бы понятно, с какой стороны она приходит. А, то, что учитываем, сейчас потрубный запуск, ну, развернешься ты к ней носом, все равно все эти торпеды войдут, Получается, в твой корпус прозвучало так, да. Но, по крайней мере, получается, минимизируешь урон. То есть, да, если, понятно, торпеда заходит с борта, и если импульс еще тем более, двойной, никуда не денешься, надо разворачиваться к подводной лодке носом. То есть, да, потенциально от, в ту сторону, откуда приходят торпеды. В общем, ладно, читаем про изменения. Ребаланс торпеды, торпед подводных лодок. Единственное значимое вооружение подводной лодки — это несколько торпедных аппаратов. Такие механики, как акустические импульсы и наведения, необходимы чтобы у подводных лодок был самобытный и интересный игровой процесс с достаточным влиянием на бой. Противовес их хрупкости и малому количеству торпед в залпе Однако, хоть по данным торпеды подводных лодок не избыточно сильны Ваша обратная связь указывает на то, что в текущей реализации торпеды подводных лодок Одновременно эффективны и просты в применении Против них очень тяжело найти контрпеды Контр-игру, да, но ну, здесь разработчики Написали контр -плей". я еще Вот, ну про это я тоже уже, по-моему, как-то Упоминал, да, то, что вот этот импульс Подводной лодки мы можем сбросить при помощи Аварийной команды, ну Не знаю, надо как-то разработчикам вот да, Ввести какую-то такую механику Что если мы аварийную команду Используем на то, чтобы сбросить Импульс, чтобы, ну, не знаю Перезарядка аварийной команды Что ли сокращалась, а то получается Да, мы импульс сбросили Просто вот на том же, вот как я говорил, в том бою на Минотавре я... У меня работала гидроакустика Я засветил эти торпедные лодки Ой, торпеды <зас> торпед... <зас> Засветил эти торпеды, которые пустил в меня подводные лодки Я понимаю, что если я сейчас, да То есть они на меня наводятся, на мне висит импульс Если я его не сброшу, они все в меня попадают -а, а там не помню сколько, штук 6 торпед было Понятно, я использую... Аварийку сбрасываю импульс, отворачиваю Торпеды в меня не попадают Тут же начинает, да, по мне там прилетает фугас с какой-нибудь с другой стороны вешается пожар То есть и аварийка на КД Ты горишь там и приятного мало Вот как-то вот насчет этого надо подумать Это очень важный, я считаю, момент Читаем дальше. Многие из вас говорили о том, что при грамотном использовании акустических импульсов игрок на подводной лодке получает все сразу и наведение торпеды, повышенный урон, а взаимодействие с такими торпедами на других классах может быть весьма неприятным. Чтобы решить эту проблему, сохранив уникальный игровой процесс подводных лодок, мы разделяем их торпеды на два типа. Они будут получать разные бонусы от акустических импульсов. Первый тип. Наводящиеся торпеды. Их маневренность будет снижена, а дистанция, на которой они перестают наводиться на эсминцы и крейсеры, будет увеличена в два раза. Остальные параметры соответствуют тем, что есть у торпед подводных лодок на текущий момент. При действующем эффекте от одного импульса активируется наведение на цель. Эффект от второго импульса улучш... улучшает наведение, но не делает его лучше. Тем сейчас на основном сервере и не влияет на наносимый торпедой урон. Ну... Получается, подводные лодки получают небольшой нерв, что, в принципе, мне достаточно, считаю, неплохо. Второй тип торпеды с повышенным уроном. Их базовый урон немного выше, чем у наводящихся торпед. Эффект от первого импульса снижает заметность этих торпед, на четверть а от второго повышает получаемый целью урон в два раза при попадании торпед в ПТЗ. Ну, получается немного бессмысленно, да? Потому что в тебя попадает импульс, ты видишь, с какой стороны он э, приходит, то есть и доворачиваешь в ту сторону. То есть, а тут, ну, смысл снижать их заметность, если ты и так уже развернулся в ту сторону, откуда они идут, и... <смех> вот, ну, поэтому я говорю, что вроде как бессмысленно. Да, то торпеды как-то с неожиданной стороны приходят, ты не знаешь, да, где находится подводная лодка, то есть ты это понимаешь уже в тот момент, когда торпеды очень близко, да, ты их засветил. А тут, ну, двояко как-то. Торпеды этого типа при действующем эффекте импульса могут наводиться по вертикали, то есть они всплывают или погружаются в зависимости от цели и позиции подводной лодки, но не по горизонтали. Подводные лодки 6 уровня будут иметь только наводящиеся торпеды, а субмарина 8 и 10 уровня оба типа. Важно отметить, что коэффициент защиты ПТЗ снижает урон торпед обоих типов, как и тех, что у подводных лодок сейчас, независимо от количества импульсов. Механика переключения типов торпед будет такой же, как у... Супер эсминца Ямагири на смену будет требоваться некоторое время Но при этом состояние торпедных аппаратов будет таким же, как было перед началом смены торпед Например, если у вас заряжено два торпедных аппарата из шести, а еще два заряжались уже 20 секунд То после смены типа торпед у вас будет два аппарата с новым типом торпед А зарядка двух следующих будет идти эти 20 секунд По сути разделение создаст для игроков на подводной лодке выбор между точностью и уроном и существенно улучшит игровой опыт для остальных классов. Кстати, в обновлении 0.10.11 мы планируем добавить подводный торпедный прицел, что сделает прицеливание под водой понятнее и удобнее. Обзор подводной лодки на глубине. Помимо нанесения урона, подводная лодка обладает весьма неплохими возможностями по обнаружению кораблей противника из-под воды. Мы решили, что на данный момент эти возможности лишние и не слишком хорошо вписываются в концепцию класса. Поэтому базовая заметность надводных кораблей с подводной лодки, находящейся на рабочей глубине, будет уменьшена до 2 километров. А в одном из будущих обновлений заменена на механику гарантированного обнаружения. Таким образом, субмарины больше не смогут светить противника, находясь в относительно Безопасности Вот это очень важно Едем дальше Переключение глубин и изменение заметности субмарин. Не самый частый, но неприятный момент, связанный с субмаринами, это то, как некоторые игроки использовали переключение глубин. Постоянно переключаясь между всплытием и перископной глубиной, они снижали заметность подводной лодки, при этом не расходуя батареи, из-за того, что заметность начинала меняться почти сразу при изменении глубины. Такой игровой процесс мы не считаем правильным, поэтому теперь изменения заметности будут происходить в перископном положении и на предельной глубине. Гидроакустика и предельная глубина. Одна из ключевых для подводных лодок возможностей уйти. От обнаружения противником на предельную глубину Находясь на предельной глубине подводная лодка и сама практически ничего не видит И не может применить активного участия в бою Что компенсирует получаемые преимущества Мы хотим сохранить этот выбор для игроков на подводных лодках Поэтому на текущий момент мы не планируем вносить изменений Во взаимодействие гидроакустического поиска и субмарин Обратите внимание, что на всех остальных глубинах ГА по-прежнему обнаруживает субмарины Популярность подводных лодок Хотя эффективность подводных лодок не особо изменилась с предыдущего теста На текущий момент их популярность в случайных боях оказалась даже выше, чем ожидали разработчики И достигает 10% выхода в бой на 10 уровне Сейчас, исходя из результатов теста, да, это еще учитывает, что подводные лодки есть не у всех То есть они там из случайных наборов выпадали, кому-то не выпали Он, может, тоже на ней поиграть хотел, то есть могло быть так, что их было бы еще больше Сейчас, исходя из результатов теста и обратной связи, мы планируем провести изменения механик. В первую очередь, упомянутое выше разделение торпед на два типа, как следствие они могут оказаться и на присутствии класса в боях и его популярности. А, ну, сказаться да. продолжение теста. Хотя эти изменения существенно влияют на игровой процесс Есть много механик, связанных с подводными лодками Которые пока не затронуты Чтобы как можно лучше протестировать подводные лодки решить, какие изменения могут потребоваться Нам нужно больше данных Поэтому даже с учетом запланированных правок Мы сейчас продолжаем тест Бои, сыгранные до релиза 0.10.10 И отзывы по ним все еще очень полезно. В общем, закончились подводными лодками Ну, не знаю Ну, получает подводные лодки, да? нерв, это в принципе новость Неплохая, ну, не знаю. Да, чтобы в полной мере ощутить уже, как это будет выглядеть, конечно, надо же, ну, добавит, когда их уже просто для обычной прокачки. Потому что сейчас, в принципе, ни холодно, ни жарко. Подводных лод в порту, ну, только арендные, а прокачивать их никто вроде, ну, получается, еще не прокачивал, поэтому я не думаю, что особо кто-то по этому поводу переживает. Да? Ну, только те, кто играет против подводных лодок. В общем, переходим к следующей немаловажной новости. Это баланс на изменение кораблей. То есть это изменение тех кораблей, которые у нас уже есть в порту. Так, японский крейсер 10 уровня зао. Количество очков боеспособности корабля будет увеличено на 2000. И теперь составит 42 800. Ну, такая небольшая, но все-таки прибавка. Так, Франклин-де-Рузвельт. Это, по-моему, авианосец, который можно приобрести за уголь. Американский 10 уровня. Количество очков боеспособности штурмовиков уменьшается... То есть уменьшена будет прочность всех самолетов, которые есть на этом авианосце. Сталинград. Время перезарядки орудий главного калибра будет увеличено на одну секунду с 20 до 21. Ну, нерв, ну, вроде как, несущественный. Также получает такое же ухудшение Петра Павла, только на полсекунды. Было 13,5, станет 14. Ну дальше тут уже не так интересно, это крейсер пятого уровня советский Котовский, время перезарядки будет наоборот уменьшено с 10 до 9,5 секунд. Американский крейсер Баффало, время перезарядки будет уменьшено с 12 до 11,5 секунд. Советский линкор Синоп второго, ой, второго, седьмого уровня, извиняюсь. Максимальный урон бронебойного снаряда будет уменьшен, ну тоже незначительно, на 450 единиц и составит теперь 12,5 тысяч. Немецкий акционный эсминец 9 уровня Z44, заметность кораблей будет уменьшена 7.8, станет 7.5. Паназиатский эсминец Яенг 10 уровня, время перезарядки торпедных аппаратов будет уменьшено на целых 10 секунд было 139, станет 129 Акционный линкор Марко Поло 9 уровня Итальянский параметр Сигма Будет увеличен с 1,8 до 1,9 То есть корабль станет Более точным да Сигма это параметр, кто не знает Влияет на кучность залпа так, британский прокачиваемый линкор восьмого уровня «Монарх», базовая дальность стрельбы главного калибра будет увеличена на полкилометра, и теперь это 17,5 показатель. Максимальная дальность стрельбы главного калибра с установленной системой управления огнем увеличена, ну, логично, да, также на полкилометра она увеличена. Так, исправление ошибок... Исправлена ошибка, из-за которой дальность стрельбы ПМК а Некоторых кораблей не соответствовала системным значениям не знаю, Незначительно изменена дальность стрельбы ПМК Ну тут не особо интересно, да Так кому интересно, какая ПМК у итальянского крейсера второго уровня Нина Биксио, да? там Или американского крейсера, крейсера Честер второго уровня да? Тут еще также изменения Это Диана, Диана Лима, Албани, Албани Еще какая-то там Чикума То есть это все корабли второго уровня да, ну самое главное здесь это из то есть как вот, как как правильно прочитать, не знаю. В общем, японский линкор девятого уровня тоже у него там какие-то изменения произойдут. В общем, теперь переходим к изменению тестовых кораблей. Американский суперкрейсер Анаполис. Изменены настройки альтернативного режима стрельбы, интервал между выстрелами уменьшен с 1.5 до 1 секунды, количество залпов в серии увеличено с 2 до 3, максимальное рассеяние снаряда главного калибра при активации режима увеличено с минус 25 до плюс 35, то есть да прибавка вроде есть, но и небольшое отпиливание тоже присутствует. Французский суперкрейсер Конде. Интервал между выстрелами увеличен с 1 до полутора секунд. Время перезарядки увеличено с 40 до 50. Количество залпов в серии уменьшено с 3 до 2. В общем, дальше эти цифры все читать не буду, да, тем более этих кораблей еще в игре нету. Супер -корабли. еще не каждый игрок себе сможет их позволить. Потому что это будет, в принципе, дорогое удовольствие. Также там и с Зорким происходит изменение с Ямагири, и с Ацумой, то есть. Причем, ну, также, что-то в лучшую сторону, что-то в худшую. Куда ты этого не денешься. Мне это интересно. Какие-то корабли, да. С, так, с прокачиваемым немецкими у нас тут вроде ничего нету. Так, он азиатский крейсер 9 уровня. Далиан и восьмой уровень Харбин. Количество глубинных бомб заряде уменьшено с 18 до 12. -ти. А, ну паназиатские крейсера, это же, да, то, что мы тоже скоро в игре, в принципе, увидим Возможно, как раз они у нас пойдут после немецких линкоров, вот этих альтернативных Если мне память не изменяет Так, британский линкор девятого уровня со сложным названием Марльбор... Не могу я это прочитать Максимальный урон осколочно-фугасных снарядов будет уменьшен с 5,5 до 4800 Британский линкор «Репульс» 6 уровня. Время перезарядки орудий главного калибра увеличено на 1 секунду и теперь будет 27 секунд. Итальянский линкор «Джузеппе Верди» 9 уровня будет ухудшено. Параметр «Сигма» с 1,8 до 1,7. Время перезарядки 152-мм орудий ПМК увеличено с 12 до 10 Ой, уменьшено, точнее, с 12 до 10 секунд. Радиус дымовой завесы будет уменьшен здесь немножечко, да, там на 0,04 километра. Хотел сказать метра, да. Вообще уже там получались какие-то... Метра. Французский авианосец Берн, то есть это у нас первый представитель этого класса, этой нации. Время подготовки к атаке у топочных бомбардировщиков уменьшено с 7 до 6 секунд. Задержка между сбросом бронебойных бомб уменьшена с 0 Целых 4 до 0,3. Советский линкор новороссийск 6 уровня. Заметность кораблей будет увеличена ну, почти на километр. Время перезарядки орудий главного калибра увеличено с 28 до 29 секунд. Советский эсминец с дальний 10 уровня. Чуть решили еще один акционный эсминец. Советский сделал. Максимальный урон осколочно-фугасного снаряда увеличен с 1800 до 1900. Время поворота башен главного калибра уменьшено. Ну, причем неплохо, так почти в два раза этот показатель улучшается и будет составлять теперь 9 секунд. Время перезарядки торпедных аппаратов наоборот увеличивается со 114 до 129 секунд. Заметность корабля увеличивается. Ну, то есть, я так думаю, в, в итоге получаем такой артиллерийский эсминец, скорее всего. Здесь единственное, нету одного из главных показателей. Дальность хода торпед какая у этого корабля. Заметность самолетах и подводных лодок будет, наоборот, уменьшена. Заметность после выстрела ГК в дымах увеличена. И теперь почти 4 километра будет составлять, что очень достаточно некомфортно ну, в определенных ситуациях. Да, обычно, когда там идет противостояние за точку, где неподалеку находится вражеский эсминец, так, будет увеличен также дальность стрельбы ПО и теперь составит 6 километров. Американский крейсер Тусла 9 уровня. Время перезарядки орудий главного калибра будет увеличено с 5,5 до 5,8. С выходом обновления 0,1010 вступит в силу да, еще следующие изменения. Советский линкор Новороссийск 6 уровня. Время перезарядки орудий главного калибра будет увеличено с 29 до 30 секунд. Все, озвучил я эти все сухие цифры, ну... Ждем, что там дальше будет у нас с подводными лодками да, Не знаю, 0.10.10 они так и останутся опять этих в этих ранних наборах Ну, пока что, когда они у нас просто в рандом добавятся уже, да Ну, то есть вообще в дерево развития Непонятно В общем, всем спасибо за внимание Не забываем подписываемся на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи и до новых встреч Пока-пока